мы попробуем с каждым из вот этих кодов и заклинаний проработать их достаточно много почти 80 штук это защита от преждевременной смерти устраняющие любую боль в теле от любых болезней и заболеваний вирусов дает здоровье искореняет плохие отношения исполнить желания всех примирить между собой выносите родить ребенка помолодить выздороветь убрать усталость и лень Алхимические способности везения в бизнесе, бросить принимать алкоголь, искоренить зло, успокоить близких в семье, узнать себя, познать Бога, найти свое предназначение и так далее. Ко всему этому есть определенные символы: необыкновенное везение, радость, счастливая жизнь, убирает неприятности, устраняет страдания, отвечает на вопросы и так далее. То есть их очень много. После этого по этой книжке я выбрал для себя определенные. Мантры это санкара-тантра. По этой книжке я.